Стареет все, родившись в этом мире, то непреложной истине святой. Старение – процесс необратимый, И в этом суть, и нет стези иной. Не стоит не страшиться, не стесняться Процессом увядания в себе, А стоит лишь почаще улыбаться, Идти навстречу жизни и судьбе. Там впереди нас ждет заливчик мудрость, и горы опыт ждут на высоте. Маршруты знаний, поисков, стремлений. Всю жизнь ищите пламена в себе.